Привет, я Энни Мэджик, и да-да-да, ребят, я знаю, что я довольно редко стала появляться на этом своем канале, хотя здесь 2 миллиона, спасибо вам за это огромное, но зато на других своих каналах я появляюсь намного чаще, ссылочки будут внизу в описании на новые ролики там, и там же внизу в описании будет ссылка на канал MyPack Дениса и Вики, у которых я снялась в скетче про сестер, там все очень эпично, потом сходите и посмотрите, а Дениса и Вика сняли, конечно же, у меня в этом видео, в одной из ваших любимых рубрик. Я очень сильно постараюсь вернуться на этот канал и снимать гораздо Чаще. Если вы хотите, ставьте лайк, а может быть даже видео каждый день И пишите свои комментарии, они появляются вот здесь вот. Ну а если уж я пропала совсем надолго, то подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там все новости из моей жизни Сегодняшняя наша страшилка называется «Черная тетрадь желаний» И как вы поняли, я ее не просто читаю, а вы все увидите своими глазами Жила была девочка Маша А в соседнем городе жила ее старшая сестра Вика, а у нее был парень Денис и Маша очень расстраивалась, что у нее до сих пор нет парня, а у сестры уже есть и у них все хорошо. Вика часами рассказывала Маше по телефону, как они классно с Денисом проводят время вместе. И с каждым разом Маша завидовала им все больше и больше. Успокаивало ее лишь то, что она жила в соседнем городе и не видела их вместе постоянно. Но не сильно успокаивала. Машенька очень любила все мистическое и сидела во всяких беседах, где другие такие же ребята обсуждали разные вещи. И как-то раз кто-то в беседе написал, что можно сделать тетрадь черных желаний или черную тетрадь желаний, куда надо написать, что ты хочешь и желание сбудется. Главное, правильно ее заколдовать и чтобы желания вредили другим людям. Маша прочитала правила и тоже решила сделать такую тетрадь, хотя она не очень верила, что это работает Для обряда ей нужно было найти волосы Вики и Дениса, и она вспомнила, как они приезжали к ней в гости. О, о у тебя такая же расческа, как у меня. Дай я тебе расчешу. Маша взяла их волосы с расчески и положила в свою черную тетрадь желаний. И вот в полночь нужно было написать свое пожелание. Маша написала, хочу, чтобы Денис пукнул при привити. А потом ради обряда нужно было пробежать вокруг тетради три раза и сказать Мое плохое желание, вот тебе заклинание, сбудься на днях, трах-барабах. положить тетрадь под подушку и ждать. Маша все сделала. Денис, ты серьезно? Что? Ты серьезно решил это сделать прямо мне? Ты про это? Не надо на меня свои проделки сваливать. Да ладно, Денис, я все понимаю, не стесняйся. Вик, я серьезно, это не я. Просто в следующий раз ешь поменьше чипсов. На следующий день Маша позвонила Вике. Привет, Вик! Ну что там, как это ваши с Денисом дела? Ты представляешь, Денис вчера пукнул при мне. И вы расстались? Да нет, просто смешно. Ну ладно. Она подумала, что, видимо, это нормально для них кукать друг при друге. Надо написать что-то более серьезное. Она вспомнила, как Денис ведет себя с Викой. Я принесла вкусняшки, включай кино. А Я уже все включил. Угощайся милый. Перепервая. Спасибо, милый Все самое вкусное для тебя Машу это воспоминание очень разозлило Ну что, пошли в кино? У меня домашка не сделана Так я же все сделал, из за себя, и за тебя Правда? Конечно, все ради тебя, любимая Второе воспоминание еще больше разозлило Машу Ты что, заболела? Кажется, да Блин надо уже было прибраться до маминого прихода. Да не переживай, солнышко, я все сделаю. А Абатерс мне поможет. Спасибо, милый. Маша кипела от злости. Она решила написать в тетради, пусть Денис станет нагло. <плёк> Ночью снова сделала обряд и легла спать. Включай игру. Тихо ты, я тут уже почти прошел новый уровень. Ты что, играешь без меня? А ты что, не положила мои любимые чипсы? Ну, ешь теперь это самое. Ну что, ты собралась в кино? Или еще краситься будешь три часа? Я еще домашку не сделала. Понятно. Ну, тогда я с Сашкой пойду. Алло, Саш, пошли в кино. <сосы> я так устала, прибиралась, готовила. Домашку еле сделала. И кажется, я... Ты что, заболела? да. То есть ты хочешь, чтобы еще и я заболел? Я не знаю, надо от меня маску на день. Ну что-нибудь сделай. На следующий день Маша снова позвонила Вике. Привет, Вик! Ну как там ваши дела с Денисом? Не знаю, что с Денисом происходит. На этой неделе чего он только не вытворил. И И выбросась! Да нет. Думаю, может быть, я его чем-то обидела, и он так выражает свою обиду. Слушай, мне пора. Маша расстроилась еще больше. Она решила, если он ведет себя как кослу и это не работает, пусть теперь Вика станет стеной. Сделала ночью тот же самый обряд или глаз спать. Вика, ты что грустишь? Я хочу новый айфон. Может, тогда сходим в наш любимый парк? Нет, Денис, я хочу новый iPhone. А может, тогда сыграю в нашу любимую игру? То есть, тебе пофиг, что мне плохо? Нет, он дорогой Ну, возьми в кредит Привет, а я звоню тебе снова в айфона Здорово, дорогая, сейчас я на еще одну работу, а потом к тебе А в школу? Не получится потому что у меня теперь три работы. И как я буду теперь контрольную писать одна? Я не готовилась. Вечно ты все портишь. Сделай мне чай. Держи, солнышко, чаек. Уберись в комнате, а то бардак. А мама скоро вернется. Сделай домашку за меня. Домашку сейчас сделаю. Я иду гулять, поэтому тебе пора. Собирайся. Любимая, погоди. Я Маша, тебя что еще? Я тебя так люблю. Выходи за меня. Я подумаю. Не забудь мусор выкинуть. Маша снова позвонила сестре, чтобы проверить. Приездили! Ну что, как тебе дела с Денисом? Денис сделает все, что я ему только пожелаю. Я ему говорю, сделай то, он делает. Надоел. И мы расстались! Да нет, Маша, зачем расставаться, если он делает все, что ты пожелаешь? И вот Маша сидит одна у себя в комнате и очень злится. Она пыталась поссорить сестру с парнем, а вышла все наоборот. Она пошла и злобно написала об этом в беседе. А там кто-то предположил, что, возможно, она сделала неправильную тетрадь. И все желания теперь нужно писать наоборот. Маша подумала, что так и есть. Она побежала за тетрадью и написала... Пусть Вика и Денис поженятся. Это означало, что они должны расстаться. А я стану для людей самой страшной. Если наоборот, то это значило, что она должна стать самой красивой. Но за что мы с вами любим дурацкие страшилки? Именно за их концовки и объяснялки. А на самом деле, эта тетрадь все делала нормально. Это просто Маша неправильные задания загадывала. Поэтому на следующий день Вика и Денис... Позвонили Маше. Маш! Мы приглашаем тебя на свадьбу! Как только станем совершеннолетними. Что? Ну я же, я же, я же писала на попробуй! Только ты, а тверь какой-нибудь костюм с закрытым лицом? У вас что? Ко -ко Костюмированная свадьба, что ли? Мы можем дать тебе костюм сосиски. Да, да, кстати. Да, вот так, страшилки всегда заканчиваются, очень странно, и они вообще странные, поэтому из них так весело делать мои смешилки Короче, в описании внизу ссылки, идите смотрите скетч у ребят на канале со мной, мои новые видео на других каналах Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, и увидимся скоро, ссылки в описании, все